ФТСКи нету вроде. Да, его нету. Музыка ну, у тебя классная играет. Сектор газа. Да, это классная песня. Защитите Спасибо. стратегические объекты. Поехали. Раунд начался. грены, ребят, вставлять, не сам брасядок буду продолжать двойка проброса, одна граната бандажа ты здесь, стихи, осторожно кидаю гранату Оглоски, ребят. Топлен, <связываем> двое. Второй танк уже <связываем> Ты что? Добивай. За... <связываем> на тракторе. На синий сплетник. Подпишкай. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Также. Раунд начался. Пошла! Так, еще один наверх, Богдан. Ты где? Граната! Быка. Желтый С Снайперы вот подкрываются uh, сверху. Граната пошла. Бронь, бронь. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Ладно, пошли сразу напрямую на них. Защитите стрит. С тобой через остальные двойку раз. Раунд начался. Граната пошла. Двойку раши, ты бы знаешь двойку, ребят. Граната! Ребят, повтораться сразу. Через стену. Так, единица есть, три человека. Но я соедина, помогите! Боже, блять, клюсы. Второй дальше их. С квадраты зайдите кто-нибудь? Пикарина. Макаров, смотри Бомба установлена Сверху снайпер должен Закрас. краску За краску желтый, не беспа Лучше <сёк> Давай, давай, давай Ой, Лучше, машину убийца. А Бомба успешная, обезврежена. Да, Победа Музик за нами. мной наверх. Остальные по низу, двойку за раз. Защитите так, стратегические объекты. объекты. Раунд начался. Кидаю гранату! Ребят, грены оставляйте побольше людей, Но если на один пойдет, то их пулям бракировать будете. Граната! Так, Мозик, пошли обойдем. Сейчас сверху один один желтый мы выиграли Господи, раунд раз. вражеский отряд разбит защитите стратегические Ладно, попару, объекты все как раунд начался граната смотрите один Граната! А один сверху э, ресает. Один mm -hmm. на жопу. Mm -hmm. и... mm -hmm. uh, один, короче, тут uh, на сером. У себя на респе под кишкой стоит. Двое под кишкой один ресает. Двое трактор. Справа тебе. Uh -huh. Хорош. Трактор, был На мне. Их база хорошая. Серый, музыка. Серый музыка, палит. Бежал, музик. Серый, музик опалит. Бежал под кишкой. Бежал. Кишка, ребят. Можете заходить, музик, заходи. Там нету никого. Он, он этот. Она с стоит. Все бойцы противника задание. Кто вылетел? Установите бомбу ну, вылетел. возле одного из объектов. Раунд бомба начался ну, Вот, Я бомба Ох, там еще один. Бен, затейте, 1 КВ Один на Бомба Игрок с бомбой убит! Бомба взлета! Игрок с бомбой убит! Под кишкой 1, один сверху Хороший Ахот! А у кого там ОКВ всегда? Клас мукрасим бегает. Боже, помоги, что ты там делаешь? А Понятно. Честно, <свят> <свят> Команда врага уничтожена. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд на чембо. Граната! Китаю Граната! Пункту возможно, я не вижу ничего. Я помогу. Пошли, помогаем, заходим. Один под кишкой, этот сверху. Кишки, Под киской. Сверху лесни. Подходите. С тобой все я будет в порядке. Хотите, чтобы сверху не убили. или либо вообще пошли. Сверху десал тот тип. Бомба установлена. Сейчас я убежал. Да-да-да, я противника убиты. Мы победили. Установите бомбу. Так же, давай на минус. Раунд начался. Бомба взлетает. Побереги! Всё задымили, чисто все задымили. Но ну, пошли через один квадрат за рашем, тогда Ильюх оттягивайся. Хорошо. Ну, да Пушай, что ты поебатался. Еще один. Ну, Слушай. Теперь, да, закиньте я трусы. <главное> О, ты вообще четверть. Один подпишку <главное> Двое у нас на, на, на респере. Да это боже. Так. Алло, Инфа. -бузы. Мы а, приезжали, раунд. Раунд. враг уничтожил квадрат, нашу команду. Чем может быть это? Установите да, бомбу возле одного а из объектов. Квадрат, раунд начался. Осторожно, граната! Бомба покинута. Я тут что-то молодец, Спасибо. Благодарю за помощь. Гинсверк. Гвинсверк. Гранata пошла. Гранata. Гранata. Бомба Хорош. Спасибо, спас. Возможно. Там еще один, по-моему, справа был. Да, да, да. М -м Говорю же. Бомба установлена. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Бакарал с какой мышкой есть? Седьмой играешь? Взорвите один ну, с объектов. Не, у него вообще какая-то Раунд... да? Не. Он просто боевик. А, ну да. Он гнил, короче, отдача, я хорошо контролю. Я знаю Он тут два по скине, да, это, по скине бегает Стану он, Не знаю, что в боевых он заходил с какого, бля, боевых А он думал, с обычными так контролируют Разместался КВ, два да Да-да-да Нас следи, что плейты не забежали На балконе О, понятно Арка один. А обход один. Бунту стоит. Леха, близко. Да. Оглушки, можно? Нет, да. Да, да, не они бросали. А, ну вс тут. Ловите! гг. Раунд проигран. Врагу удалось обезвредить бомбу. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Кидаю гранату. Оу, двое желтые. Просто синий и белый. Граната! Ры Бочки. Желтый рез. Мозг-то помогает. <связать> желтый, синий, синий, синий, синий, колаж, зади. Еще один синий, еще желтый двое. Медик и еще там кто-то на желтом. На синий. Граната пошла. Синий, десант. Синий, уже. Эй, -э, кишка, по-моему, один. Синий. Или нет Мы проиграли раунд. Защитите Брат, стратегические объекты. Раунд начался. Попереги! Дед, сам нажимите, понимаете? Затем знаю, меня, не знаю, меня что, не Граната. Граната. Нет. не не не надо они пости будут О! Оглушка пожалуйста, прилетела Кишка! А в один на трассе. Граната! Он пустынет синий минус минусы Блять, как вас зовуем, просто... Зади! Бомба ушкана... Да, сверху. Мы проиграли Раим, раунд. Так, ребят, пошли двойку рашить. Защитите раунд. стратегические объекты. Раунд начался. Граната пошла! Граната! Граната! Это один. Верх квадратом, может быть. Да, да сука, вот бля! Врача! Сука. Я вылечу Спасибо. тебя, дайте пару секунд. Бомба Ранат! Один его был в квадрате. О, О, за вам Красава! Я только, смотри, три вылетает! Друзья, а ну... как троих-то хуйнула вообще? Мы обезвредили бомбу. С одной, с одной... Бомбы... Я вообще, я вообще в шоке такой, такой <с> вбегаю за ящик. Защитите стратегические объекты. в двойку раз. Раунд начался. Кидаю гранату! Гранату! Зимнее помогайте, помогайте раз. А, на... на этом стоит. Давай, давай! Команда мужчина Миссия выполнена. Монстр. Защитите стратегические объекты. Ждите проброса. Раунд начался. Граната! не Полетела. Дом, по взяли, ребят. Хе-хе, ну помощь. Хороший. Я обнимаюсь. Спасибо. Аллай. Мы уничтожили отряд, да? Победа заная.